Привет, друзья! Привет! Мы приехали на съемку, сегодня будем снимать в ЖК Hill, 8. Hill 8, вот. Я пишу звук, Влада пишет видео. Как обычно. Мы сегодня снимаем нескольких людей, в том числе известного американского дизайнера. Будем снимать кадры бэкстейджа. Важно, чтобы пространство это было не скучное, однотонное, а чтобы в нем был дух оптим... оптимизма. Этот дух оптимизма можно нести за счет ярких элементов и цветовых акцентов. Мы как бы да, такие стелс ноут у нас сегодня. Вот. я сегодня работаю с радио микрофоном, то есть радиосистемой, петличный микрофон, рекордер Zoom F6. Записываю в 32 битах. Теперь, а я сегодня скажите... записываю на Sony Alpha 7R 3 впрочем, как и обычно. И я сегодня также взяла стабилизатор, свой жункран, потому что нам нужны плавные переходы, плавные картинки, пролеты. И только при помощи жункрана крана можно этого добиться. После того, как мы снимем, мы отдадим все это на монтаж нашему другу Мише, который смонтирует офигенное видео. И нам кажется, что все будут довольны и рады. А мы сейчас пойдем уже, а то уже время поджимает. Чувак, вот, разбираешься? Сейчас включим микрофон и вход. Где у тебя микрофон? И вход? Значит, круто пройдет съемка, если все работает. Мы уже три года работаем с проектом Hill Aid и с Карем Рашидом. Помню, в юности я лично считала его звездой международного масштаба, просто недосягаемым человеком, а теперь он с нами. Мне нравится делать экспертов известными, и мне очень нравится помогать им создавать те истории жизни, которые восхищают и их, и окружающих. Сегодня я первый раз использовал свой новый рекордер Zoom F6 с такой вот классной сумкой. Вообще сумка позволяет э, спрятать рекордер под одеждой, то есть я вот так хожу, записываю, и даже никто не знает, что я звукорежиссер, что я тут записываю что-то. Вот. Поэтому очень удобно в таких ситуациях, когда ну, нужно остаться незамеченным. Рекордеры очень классные, небольшого размера. Вот у меня до этого как бы я работал на больших рекордерах, если там какая-то профессиональная запись, съемка, sound девайсис, Они обычно все такие громоздкие, сумки очень большие, и всегда это неудобно и громоздко. Вот здесь так все очень компактно, круто. И, в общем, я очень рад, что очень доволен покупкой. Рекомендую. Ну, в общем, ребят, сегодня у меня была супер экстремальная съемка. Мне нужно было находиться в нескольких местах одновременно. Ну-ка, при помощи стабилизатора я могу не бояться за дрожащую картинку. Короче, вот вот этот девайс он помогает вам всегда иметь плавную, четкую, красивую картинку.